И всем привет, с вами Макс Риск, но в право Так, давайте теперь начнем. Лайк, подписка на мой канал. Эй, вот, новое. Да, на канал подписывается Макс Риск, пожалуйста. Там будет класснее. Конечно. Давай, так, так, так, так, так, так. Я как свою свои игры реально меня задрали. Показывают, что вы кру... мы крутые, чем Макс Ризолин. Я тоже стану крутым, ждите. Я пошел. Общий новый персонаж. И так каждый раз. Когда что будет ново? Ну, вот реально, я уже устала давно слушать. Повторяюсь, обново, обново. Вот скучно теперь стал просто я знаю что им не хватает я хочу это создать потом Думаю, тебе это спасет игру ну да сколько там Сейчас а там показаться должно быть вот 30 и 44 ну буквально 150 тогда сделать -то. в дыр хотят а потом уходят ладно а что это такое я что пропустил изменения некоторые будут радоваться и такой чё? <laughs> да реально зачем там было ну ладно ну как нормально реально классно итак друзья вот реально подпишитесь на канал макс риск на русском риска каждым видеоролику под каждым лайкайте и также был лучше скатился ладно. Также, ну, в общем напишем. В раннь. враньем обман. Обманчик. Точно напишу. Ай, ответь на. Ладно, сидит скоро лайк тик ток и все остальное. Ой, при этом просмотром. Как-то. Поста хоть пару каток. Может что будет классно. Давай ограбление. А ты наигрался в другую игру на этом канале, там скоро выйдет ролик. Я не буду спойлерить. Кто хочет, что подсмотрит будет кайфовать. Реально попасно. Ой, что это такое? Ч у нас так? Ч за фигня, вот реально? А а я-то думаю, как играть. А там вот так все это ведется. Все? Ну, конечно логично, ухимыз. У нас тоже. хоть еще с как играть. Самолеты, блин. Но эти спасет красота, вообще, нет конечно пишком проверим что быстрее да вроде проверено уже Вы реально я сейчас могу знаете чем заняться ну типа того но это другая катка игра очень вот кубки можно поднять в принципе давайте принцип поднимемся okay, реально подписчики нас выкрывают договори да, что выйди из клана реально потому что ты это... лидер я не знаю выйти или не выйти давай ладно удачи уходим ставим клан макс риск риск на русском пишите почему бы нет в принципе макс риска видео блогером подпишись выкол, открыто это любое можно Все, про вот в общем то макс риск пишет честно как-то макс риском вот номер один ну, Вс блокируем уровень, нажмите браупас, а, ну знаю. Кстати, я там покупкам выделяюсь. Я лучше, чем остальные. Реально? Реально, скажите сейчас. Сейчас. Макс риском. Офигеть! Я лучше, чем.. Я... Даже. А, так они один, даже троих мог завалить Прикольно тема. Пошли. Катать как собирать трофеем. И ним, в общем это клан вам будет прикольно. Мы будем вместе играть. Если потом плохие слаб пишите, то мы вас будем. Рулять, банить. Не, будем вас выгонять просто. Банить не будем. буду даваться еще один шанс. Кстати, реально, я. Первых, кто нападает, начинал. А, первый. Ну ладно, в принципе. Так, вроде мы побеждаем, или а нет? Ну да, видно, что не было бы сил, но знаете, нужно номер персонажа брать, качать тоже по Давай еще раз. Можно, кстати, что открыть бесплатно. Вроде бы открыл. Потом... Пошли. Плюс 20 жетон. я боюсь. Можно качнуться да, уже хорошо. Отбил эту карту, реально. Новая карта. Не понял, конечно, как играть, думаю, сразу что нужно за... нажимать. Такое, наверное, ну теперь понятно уже стало. Я что один должен быть. А что нас один покажу Реально. Зачем у нас такой вот а как они первого кстати сделать скорее всего сразу начинали начинали играть вот реально сразу и начали играть и за это мы поиграли это он, нуба в <с> этого типа <с> вот блин так не че, чувак зачем так делать случайно жалко нет отстань изнасиловать yeah, инвалидов нет нет нет еще такие блин выйти выйти выйти отлично я если мне не хочу, он реально опоздал. Например, нужна скорость. На скорость, скорость. катку, кстати, офигенный просто хременный кактус. Красава. Нужно было, знать что поближе. Че, уши, блин, делать? Ты не, играть, да? не знает, как играть, блин. и пранкуйте меня. да не поймут. Ну, поздно, конечно. Нужно было сначала дамбить. Буду же подходить. М -м -м. Офигеть, два одинаковых персонажа. Так, нужно подходить, вы их доставать. Давай, буду их прикрывать, принципе. е-мой а я тут вообще шикарно. Я просто буду крыси, да? Отлично, да? Отличная тема, кстати, для подписчиков, друзья, присоединяйтесь вот так вот. Просто как крыса вот реально. Ну, ну все. Просто на подачу, потому что вы собрали на ультушку. Подказ к вам, друзья. Кто смотрит ролики, 8-минутные там... Больше. тактики. Ну, монтаж только нужен но зачем? Кто хочет, тот хочет, кто не хочет, то кому лень, то не лень. То не... лень -то Прикольно, кстати, бык был. Блин, бык, кстати, был. Так, давай. Не пускать никого. Я не накопил, жаль очень. Но у меня, но у меня уль, ульта накопилось у меня. Ну все, пошел я убивать всех, почти никого хочу больше. Принц, честно. За это. А, сейчас меня убьют, реально? Или нет? Минус один. Так, реально мог убить или же я убью кого-то? Вы нубы, блин, наши нубы будут вот реально. Как ничего, блин. Я бы выиграл бы с ними, блин. Ладно, нубы, пока. Прикольно, нападать нападать на всех. Ну вот тактика сейчас. Пока что тренд, так что тренд, потом пропадет тренд. сначала тем, тьма, потом как писать. Александр, блям, блям, блям, сейчас будет тебя он понял, о чем я Бэм, бэм, бэм, бэм. Все, все, он понял, о чем я да? вот искать, да? искать не да, искать мне. же тоже, ну, Вот я, если честно, я ничего не понял. Я прикрываю их зад, блин, зад, зад. Возможно, нужно там перед. принципе, можно. так и так можно. Это так. Ладно, попробуем сейчас. И так и так. Стать, стать, какие игроки именно? Видите черный канал называется. лишь блин, дай Донатор, пошел все. Да где кнопка закончить? Вот, реально. ай чувак, блин. Э, посмотрел пару ролика моих, да, Тут типа? тоже есть чуваки такие кожи, как на меня. меня я не знаю, я остальные. Я не знаю, что они там творят. Ну, в принципе. А, -а, -а я понял. <решил> <решил> да пошло на <навсегда. решил> Я не понимаю ни черта теперь. Тактика работает было. Но команда нубская вот реально Нупская команда. Против <решил> дайте еще такие другие. Снова черный кран достал. 2 на но она но не хоть умеет играть что скажу почему проиграли как считают спайк 7 а прокачка ладно абаквест там еще меньше всего трофеев вот так нужно качать кого большая сила кто меньше кубки вот этого сп снайпер спайпер. Кстати, мол еще и тренди помню, офигенно вообще было. Смешного? Да ладно, не могу, ладно. А как нужно должно увеличиваться? О. Тик, иди, иди к нам ладно без тика задачи я ухожу не хочу что тигерам реально не знаю что 8 бит реально может ему помочь а он в этом не знает так что если тик будет завершаться отказываем реально чем вот садим только не такора сработал так тихо 8 бит прикольно да реально прикольно но я же прокачал 8 бит зачем не качать еще раз ладно пойдем сюда вот. А, у нас 8 бит, в принципе. все тактик рабочий Нет. Чуть процентов. Если есть шанс, качай. пошли тогда сами Прикольно, На на на, блин, блин, здравия сразу все кур были красава сюда как это так издаются о на ультюшку а зачем ульта а, я не знаю бам прикольно прикольно это как насчет того чтобы 11 ясно цифр понятны мы выиграли из-за того что у нас цифр прикольно ну кстати, подарки. Гейма и сандэчон. Можно сколько гему накопить, да? Шо, копать будет классно. Наверное, принес черный камера. сразу да. А закрыл пути немножко. Так. Да, давай затащим как-нибудь вот так делать как я понял М -м -м, ну наш труб на столько монет помнить когда был таком популярность на монеты вот тогда было прикольно а вот те качнком можно <смех> просто вы не тратить монеты а вы чем бы нет что все знали что я все трачу монеты <смех> итак давайте гейлан большинства не был гейл реально был бесплатный реально был бесплатный но ролик его записал на самих каналах, он что там ботащи а пешком не наезжать, я помню, Но когда не. Наверное, нам будет мешать. Ну, если мы потренируется, будет нам помогать, я говорю. Мешать будет. Ну, в принципе, отрыв он... значительный, понятный, думаю. Так что дать тебя в принципе, не спинка качать а э -э, персонаж убивать поэтому что-то а а че нас тут игрок ладно уже ну вроде бы я остановился старт очень хороший Арфаген на Победа. Я доходил, а они сразу били Вот видите? Молодцы, да? Прикольный персонаж. Нужно подкачнуть е время. на кубок. И так до бесконечности мы. Посмотрим, кто это будет. Что у нас такие. Это вообще. Смайлик какой-то мы. Беги. И вам беги! Вторая зона. Ну, не знаю. Кто, не по тысячу, конечно. Но тысяча тоже важно Но ну, не так сильно, как я понял. Какие у них есть которым вообще вырубать так есть? Вот реально. Какие есть персонажи? Скоро в Барао будет тысяча браузеров Вы знали про это? симбит бит давайте так же самое точно не знаю почему я не кач... возможно нужно чаще играть да чтобы прокачивать всех престолов а монет не хватит же, же на всех не понял уже про это в принципе уже трогаем эй шеле блин не Ладно. а чем у нас не накопилось на ульту? ультушку я хочу на ульту реально Блин. Я не смог накопить на Ульту, реально. О, шилько, Блам, нет времени. план мое время. Ну, шай виноват, я понял. Реально, если подкопить, то я смогу выиграть так. Давайте еще одну как Даже на людей пугать, всем. Да чаще, чем чаще, чем лучше, чем скорость, тем лучше, всем. Война, давай, давай, давай, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, реально ну да же ты реально ты что что про меня забыли в общем это бессмысленный чел этот персонаж может мы вообще карты не то вот реально зачем эту карту играть вот реально дать еще одну укатку и все закончим реально. не нравится мне карта, на играть до да сейчас лучше Созданы... а что ш... а значит там ничего не написано не понял там уже будут разные карты офигеть порталы. Я... теперь я помню эту карту с порталами то старая карта старая игра в общем -то. бэм не сможешь а выиграй как-то Нет, нет, нет, нет. не не не не не не не не Если бы хоть умел бы играть наш напарник, не ну, умеет он вообще играть, я понял. А твою мать! Хитрец, блин. Вот Джей доберите, кстати, прикольно. Джейси, наверное, синий. И этого. Я возьму возьмем, покажу вам. Действие. Эээ, лажь, блин, прикрою, братан, на, блин. Ой, -мо, блин, скандал уже, блин. Сильные. Блин, попадаю вечно. Знаете, нужно не ну, но. просто клас ожидать именно. Ждать, когда на ульту накопится. На один разочек можно, а второй раз нет. Ну, это моя ошибка. Ну, в общем, там... У нас тоже есть нубасер Так можно называть, в принципе, их. А, -а, -а, -а блин. После смерти. Живей как-нибудь. Перезарядка. Реально. А, снайпить. А, так, так я так и знал, вам, как ниндзя. А что такое? А кто это орет? А -а -а. Капец, да. Нужно только дрова персонажа взять. Ну, прикольно было. В общем, классно вышло. Всем, пожалуйста, смотр. С вами карта. пройдена. А, так я про продю. Ну как вам сказать? Такое, если честно. Дизлайк. Первый дизлайк. Я такого не знал, а то если был в дочку то я бы согласился. А так я не знаю, я его не видел. всем удачи, пока. Блин, уже был лайк, да? Ну один одиннадцаток можно. Просто бам! Пока.